Как здороваться по калмыцкий правильно. Уже 400 лет мы, калмыки, живем вдали от всего монголоязычного мира. Конечно, 400 лет – это довольно большой срок, в котором есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том. Что, например, мы, живя вдали от своих собратьев, сохранили многое, что они давно забыли. Старые слова, древние символы, элементы одежды и традиции. А вот минусы прежде всего в том, что наш язык замер в своем развитии. Не просто замер, но стал интенсивно забываться. Особенно за годы советской власти пришла такая жуткая амнезия, что не знать родной язык было для некоторых даже гордостью. Теперь многие из этих гордецов – наши родители, а для кого-то уже и дедушки с бабушками. А язык агонизирует, язык умирает, умирает даже на таких простых словах, как выражение приветствия. С некоторых пор калмыки здороваются друг с другом приветствием мендют. В переводе на русский получается, что это именно форма «здравствуйте», потому что менды а на современном калмыцком имеет значение «здоровый», но как его только не пишут и мендют, и мендут, и мендута, и мендутэ, и, и даже однажды мне написали мендыт. Приятно, конечно, когда с тобой здороваются на родном языке, но лучше правильно по-русски, чем так искаженно по калмыцке. Каждое неверно понятое, произнесенное и растироживанное в массах калмыцкое слово ложится гнилым столбом фундамент и так еле живого языка. Те, кто Калмыцким языком занимается, популяризирует и обучает, обязаны осознавать огромную ответственность за то, что они делают, иначе грех убийства языка ляжет именно на наши плечи. Я считаю, что это очень серьезная ответственность. Теперь о слове «мендевт». На современном калмыцком оно будет писаться именно так, без букв «у», Ю и «а», а тем более «ы». Описаться оно будет в форме мендывт, потому что в старину мы говорили вместо одного слова целых три и уже гораздо позже они слились в одно слово и получилось наше современное приветствие. В старину мы говорили менду буйта, где менду означает здоров буй есть, а та вы. То есть, говоря менду буйта, люди спрашивали, здоровы ли вы? Или на современном калмыцком Менде Беннетта. Менду стало Менде, буй превратился в АТА в просто Т. Никаких у-у-у-у и других букв там быть не должно. Любите свой язык, пишите и произносите его слова правильно. Ведь от каждого из нас сейчас зависит, будет ли он жить. Всем Менде. По материалам статьи Геннадия Корнеева